Узилась в юго, всю завывала, о чем-то скулила, не зная сама. Другая друга их так подпивала, а и потокала сама зима. Нахлыну чего то хотели, или суду, отдельный со всем обладели, все, выделили, все выделили, Не думаю, да, Такая разразила зиму, зимую, доставила нам, Да, давно не мы зиму такую, Люблю я ее только и зитку сам. Стала как у тебя сной воли, А боль, может, это была и судьба. Быть может, в зиме кто принес болью в горе, И с ней обоснованы все вода. Кружилась алюга, во Вовсю забывала, о чем-то скулила, не зная сама. Другая подруга ей так подпевала, а и потокала сама же зима.